Домовенок Кузька. Книга и серии «Умная сказка». Включаем книгу и слушаем сказку. В одном новом доме, в квартире на восьмом этаже, жила-была девочка Наташа. Вместе с папой и мамой она совсем недавно переехала сюда. Однажды Наташа была дома одна и решила заняться уборкой. Как вдруг под веником... Увидела странное лохматое существо в красной рубахе, огромных лаптях и с маленьким расписным сундучком в руках. В любой момент мы можем остановить воспроизведение и впоследствии продолжить его с того же места. «Ты кто?» – спросила девочка. «Конька!» – ответил незнакомец. «Это тебя зовут, Колька, А кто ты?» «Как ты знаешь, сперва добра молодца в баньке попасть, накорми, напули!» А потом успрашивай. Отмытый и накормленный, Кучка полюбовался на себя в зеркало. Ну что я за молодец? Настоящий молодец. Чудо. С этими словами он открыл свой сундучок. Сундучок озарился волшебным светом и заговорил. Для того, чтобы проверить, как ребенок усвоил. Сказку мы можем задавать ему вопросы. Давай ответим на вопросы. Для ответа да нажимай зеленую кнопку. Для ответа нет красную кнопку. Под веником Наташа увидела мышь. Молодец. Под веником Наташа увидела лохматого незнакомца. Также, нажав на кнопку ⁇ Это интересно ⁇ мы узнаем интересный факт. Это интересно! ⁇ Девочка Наташа занимается уборкой. Она часто помогает маме по дому. Можем послушать музыку. волшебный сундучок был спасен, Кучка мог попрощаться со сказочным лесом. Медведь, лиса и лешек с дедушкой вышли провожать домовенка на опу.